Здравствуйте. После длительных двухнедельных дождей, которые шли до этого, необходимо сделать профилактическую работу на своем винограднике, чтобы не было вспышки заболеваний. Обработку необходимо произвести вот таких грибков заболеваний, как оидим, мелгию и гнили, потому что после дождя может произойти вспышка этих заболеваний. Конец месяца июля. Химическими препаратами обработку винограда уже проводить нельзя, потому что ранние сорта винограда начали созревать. И до приема пищи где-то остается чуть менее недели. Таким препаратом я буду обрабатывать свой виноградник? Я думаю, что в каждом доме есть сода пищевая. Вот и сода пищевой я буду вести обработку своего виноградника в этот период времени. в какой пропорции соды я буду делать эту обработку и результат будет известен этой обработке, которую я проведу еще через 3-4 дня в конце видео выложу результат данной обработки кому это интересно продолжаем смотреть видео мы проведем обработку простым средством это средство у каждого есть дома это обыкновенная пишевая сода с расчета какого я буду брать на эту емкость вот 16 литровый Я по весу взял 180 грамм питьевой соды Или 10 вот таких ложек Развожу в теплой воде Это вода теплая Где-то градусов 45 Ну не более наверное Высыпаю сюда питьевой соду Размешиваем ее В холодной воде сода будет тяжело растворяться. Лучше мало емкости воду подогреть до температуры 40-45 градусов и в ней развести сода, а потом вылить в емкость, которая нам необходима. Все, растворил. Тут я уже налил воды простой. Теперь выливаю сюда емкость. Закрываю, перемешиваем. И начинаю вести обработку. Вот так выглядит меня виноград на этот период времени. Болезни вроде бы так не видно, но лучше сделать профилактику, чем ждать, когда она появится. И начинаю обрабатывать свой виноградник. Так весь виноградник я сейчас обработаю. Листва сверху и с снизу вся смочена этим содовым раствором. С того времени, как обработал свой виноградник, прошло около 4 дней. Давайте мы посмотрим состояние листвы и ягод после обработки его пищевой содой. той пропорции, которая была выложена в этом видео. Вот здесь видно на листочке было поражение мелким. И смотрим что после этого произошло и поближе глянем черные точки это место будет в дальнейшем выгорать значит грибок милги был убит вот здесь тоже точечки маленечко так что это все работает пищевая сода по болезни от милги работает вот видимо тоже должна думаю работать вот так выглядит на данный период времени